Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для клёво!». Сегодня мы с вами находимся в Белоднестровске. Это Днестровский лиман. Мы находимся на причале номер один. И здесь будет проходить второй семейный рыбацкий турнир Все для клева. Место тут очень живописное. Вот оно. Вон оно. Там за деревьями, видите, находится крепость. Акерманская. И... Место считается очень-очень живописным. Сюда мы приехали. У нас будет 18 команд, которые бороться будут за главный приз нашего турнира. Ну а пока, пока, пока. Мы готовим шашлык. Наши ребята готовят. Это Андрей? Андрей? Нет, Андрей. Не ну, а кому? Вот. Зря вы не приехали на наш турнир? Да-да-да. Друзья. -да -да. Благодаря нашему спонсору компания Мясолюб выделила мясо для участников нашего. Тренера. снимайте, я стесняюсь. Да, я, вот, я понял, хорошо. Вдали вы видите Керманскую крепость. Друзья мои, здесь причал. Стоят такие суденушки. А завтра, завтра мы будем проводить здесь соревнования. Сегодня отдыхаем. Сергей, команда карпи, Карпидоны, да? Нет. Команда Рыбатюги. Карпидоны, Рыбатюги. Как я... вам сегодняшний денёчек вечер. Шикарный вечер, культовое место, такое знаковое. Белограднестровская крепость, такая заводь, люди отдыхают, вот люди настроены на отдых, на релакс, поэтому аж, аж прям рыбачить сильно, изучать местность прям аж не хочется. Сейчас настроены на шашлыки, ага. на шикарное времяпрепровождение, знакомство, новое знакомство, живое общение, что самое важное. Вам, Александр, низкий поклон за это. Митя, расскажи мне, ты готов завтра побеждать? Да. Да? Стратегию только не говори. Да, стратегию не говорю. Скажи, на какую рыбу ты рассчитываешь поймать? Карпа, карася? Карп, карась. Подлещик? Тарань? Лишня. Плотва? Не? Ну, я тебе скажу больше, значит, когда спортсмены в таких соревнованиях рассчитывают на карпа, они обычно проигрывают. Но если у тебя есть какие-то действительно какие-то стратегии, какой-то такой секретный секрет. На секрет Тут То тогда лучше не рассказывать. Завтра мы сами все увидим. Правда? Не, у нас надо точно крупный карась и карп. Вот так у нас. Ага, вот. ну все хорошо. Друзья мои, вечерняя тренировка команды Кеды и Бутсы поймала карпика. Вот такой красавец. Ух ты. Да, хороший. Красивый. Молодцы, молодцы. Нашли секретик? Да, нашли. Да? Ладно. Завтра посмотрим в туре, да? будут ли они ловиться, да? объявить о том, что да, неофициальная часть турнира «Всё для началась. Ура! Ура! Открыта! Рыбу расплеваем. Да. Поэтому давайте выпьем. Да. Пусть готовится. Встречу за нашу встречу, за знакомство и чтобы это знакомство было приятно. Ваше здоровье, да, Потому что все для клёва, это клево! Шашлык просто сумасшедший, да? Поэтому мясоеду привет. Спасибо большое, Огромный. Но... от всех, от всех, от всей компании. Все для клёва. Шашлык да. очень классный. Шашлык да. для клёва это очень клёво. Да, мы уже клюнули. Да? Да. это завтра надо Спасибо компании Мясолюб. Которая нас угостила шашлыком. Мясо просто бомба. Говорить некогда. Да? Надо есть, да, пока есть. Предлагаю тост за знакомство. Мы торнадо. Команда. Да, нас четверо. Шестеро. Нет, есть... Восьмеро. Нет. 12. Нет, есть торнадо и торнадо один. Так. А вот, Паша, мы... Татьяна команда... и Артений, И Торнадо один. Э, Макс, да, Наташа мы. и Ваня. Это... Мы за знакомство. Замечательно. А то. Прекрасный тост. За знакомство! Меня зовут Стас, мама зовут Лида, папа зовут Саша, сестру зовут Кристина. Это главный координатор, скажи. Да, главный координатор. Команда как называется? Команда рыбач. Ой! Морские котики. Морские котики, Ура, морским котикам! Команда Белый и Лиса. Белая Белый, леса. леса. <смех> Рванить не умею Надежда вся на белого Участвовали в субботниках Участвуем всегда везде Любим рыбалку, обожаем Такие мероприятия тоже очень обожаем Очень рады вас видеть всех Познакомиться Спасибо. со всеми И всем удачи, ребята, ура! Ура! ура! Команда Клев ОК Рады вас всех видеть Будем стараться завтра не упасть лицом грязь Зовут меня, <свист> а, жена моя, Наталья. Очень привет. Очень приятно. Ура. За Команда называется «Шау Куб». Я надеюсь, что на этот раз мы выиграем. Ура, Молодец. Ура. Молодец. Как тебя зовут? Скажи быстренько. Кирилл. И папу? Андрей. Ура. Передавай дальше вот. там. Будем знакомы. Да, да, еще вот команда. Да. У нас команда там еще. Команда, идите вот. сюда, чтобы я вас вот. видел. Команда, иди, да. иди, сюда, вот. чтоб, команда, чтоб иди Хорошая да. команда. дискотека Это в первый раз, да. Первый раз мы называемся «Аква-дискотека». Но не поперла, да? Да, да, «Таскай». Да, мы переименовались, теперь мы кеда и Бутсы», как решил Максим. В прошлый раз мы заняли третье место, почетное, но не первое. Поэтому в этот раз мы будем бороться за такое место. У нас сегодня тренировка была. Да, у нас Помните. сегодня была успешная тренировка. Надеюсь, да, завтра мы такую же тренировку. Это вы взяли как? Покажем. Да, да, да. да. Ну, Хоть скажите, ну сделайте нам бонус, на что? А, да, а сейчас. Нет, свои секретики не рассказываем. А кто из вас играет в футбол? Все. все. все. А? Он все, футбол, он я волейбол. Супер. Кеды и буцы. Так, следующие. Я помощник организатора, а она же жена. Команда. Мы команда О и КО, Олег. Да. Это я и компания подъедет, которая завтра. Вот, это О. мои дочки. Мы первый раз участвуем в семейном турнире. но ну, я вам скажу, первый раз. Бойтесь, ребята, бойтесь, бойтесь. ну не слишком бойтесь, ну так побаивайтесь. Не надо меня недооценивать. Так, хорошо, так, торнадо были, так, ага. решите я представлю эту команду. Это чемпионы первого турнира семейного все закрепило. кидай, да. Дима, расскажи про команду ну, мы особо не знаем, куда кидать. Я не знаю, я кидай, знаю, кидайте в воду. Я прямо, дима, дима, жена Аня, Сын Ваня. Вот он. Подвернул ногу, но ничего страшного. Руки на месте. Так, ну вы мы определились Блин, расстроены, что мы в Карналиевку приехали, и там был большой баннер. Кидать сюда. А тут нету. А. Поэтому мы будем. Куда-то кидать. Понятно. все хорошо хорошее настроение. Да. Хорошо. Я ну, в хорошо. первом турнире не был? пойду, хорошо. услышал услышал такую фразу, а куда кидать. И у меня сразу такое а впечатление. А рыба-то где? Я назвался специально так. Противовес вас. Я ваш соперник. А рыба где? Что-то Даня. И Валентин. Да, да и Валентин. А, Валентин. Рыба а, рыба да. а рыба где? рыба. А рыба А рыба там будем искать. Хорошо. Так, следующие. Мы команда Баунти. Баунти. Вот. А -а -а. Мы приехали Ради, сюда не за рыбой, даже не за первым местом просто отдохнуть. за впечатлениями. За впечатлениями. Да. Я рад то, на первом, что на первом, на первом да? да, на Там первом турнире мы участвовали. Я рад что этот стол вечерний, да, можно сказать, удлиняется с каждым разом все больше и больше. Да, да свадьба расширяется. Это супер. Вот. желаю всем удачи. Спасибо, спасибо. спасибо. Так. Нет, хорошо, подожди, торнадо. Вот торнадо один ничего не говорила, вот, реально. Что ты приклеилась, номер два? Я вообще первый раз на рыбалке, поэтому. Это тоже хорошо. Это тоже уже хорошо. Это заехать на успех. Да, это кстати да. к новичкам и дуракам. Вы надеетесь, что? Ну, команда торнадо вообще имеет глубокие корни. Мы занимаемся тайцундо. И, да, нас и нас много. Нас много, поэтому бойтесь нас. Да, да у нас молодой человек. Да, что у нас больше. На полу, да, наверное, далеко не видно. Но у вас кепочка все для клева, я знаю, что, поэтому у вас все хорошо. Да, нервы. Но и... футболки у нас торнадо. Я вас понял. Татьяна, спавил да. Это торнадо. Мы в прошлом сезоне были... Какая у вас была? Серебряные. Да, второе место вы заняли. Да. Физеры, да. получили приз, еще его не, не реализовали. Не реализовали, да? Не ну, вот. Нет, нет. Вы можете попробовать урнинг? Нет, у вас да. от Комотека, я так понимаю, есть подарочный сертификат да. на полторы тысячи гривен, правильно? Да. да. Вы его еще не реализовали? Не реализовали. То есть вы решили ну, взять ну, еще один, и потом уже сразу да, же... Чтобы у нас ну, же... Ну, да. да, да, да, я понял. Ну, да. молодцы. Мы поэтому потянули еще пришли и да, еще на один да. приз. Правильно, да. молодцы. Чтобы у нас побольше было. Правильно. Больше. А в следующий раз половина команды Торнадо будет И тренера Правильно, и тренера, правильно, молодцы. Тренер принимал участие в субботнике, но в связи с тем, что у него тренировки, он не может с нами вырваться. Так, друзья, мои, я хочу сказать, что 19 сентября у нас будет субботник на Днестре. Сразу хочу сказать, это у нас будет день чистых водоемов, это всемирный праздник не праздника, а день Всемирный день чистых водоемов Вы готовы побеждать? Конечно, всегда и везде. Мы готовим оснастку, а вы готовите завтрак, да? Да, каждый занят своим делом. Здесь на то для клево. Будем менять ландшафт. Есть, как это нет. Что ты делаешь? Что она Только все перепутало ползают, вообще не хотят на рыбалку идти. Вот так, да, Это же практика заброса. Первый правильно. Забросил, можно глаза. Да. Это сразу же дело в густерке. Да. Тут главное получить практику. Практику, конечно. Конечно, можно сидеть так дубинить и ничего не поймать, практика, и, ничего, и, и ничему не научиться, правильно? Да, конечно. папина школа. Слушай, как тебе услуги такие? Да, вообще, сервис на высшем уровне. Все благодаря рыбацкому краю.